По повестке нет вопросов. Кто повестку дня, Первый вопрос о предложении состав избирательной Уважаемые коллеги, Муниципальный совет Муниципального образования общего избрательного комиссии муниципального образования. В вступили документы при уначале предложения, Мы принимали предложение по 40 до 7 апреля. В комиссию поступили 5, 6, 7, 8, 9, чтобы проверить себя по определенным а Сегодня состоялось заседание рабочей группы, за этого комиссии муниципальных образований где да, мы имели возможность а, заслушать претендентов, которые привели сюда для того, чтобы мы могли задать необходимые вопросы. Значит, а, предложения, которые поступили, поступили от собрания избирателей по месту жительства, а, от общественной организации и возбирателей Санкт-Петербурга, от избирательной комиссии Купчина предыдущего созыва, от общественной организации «Молодая глава Единой России», и, соответственно, кандидатура одна и та же была предложена партией роста и непосредственно членом Санкт-Петербургской комиссии совещательным голосом Алексей Белизиным. Значит, соответственно, документы, которые в поступили от партию Роста, вчера с ответкой о доставке были направлены в муниципальный совет, включена. По итогам своей, своей, своей работы, рабочая группа предлагает Санкт-Петербург-Петербург-Комиссии рекомендовать предложенному искусственному совету для... Есть все основания углубить данное предложение, и а, с учетом того, что составлен например, конкретно предложенных кандидатов в проекте решения, одна из кандидатов... Ева Владимировна Махинова на заседании рабочей группы прямо пояснилось, что весь ее опыт составляет только в том, что она один раз была на выборах наблюдателя да, в участковой комиссии. В отличие от предложенной кандидатуры в состав УКМО, получена это член территориальной избирательной комиссии, нам было 29. Прокопенко Евгений, Евгений Александрович, который достаточно давно занимается строительными и имеет и практический опыт в области играть, да? ну, Поэтому прошу мое предложение поставить на отдельное голосование. Да, да, Честно говоря, на не помню. Надежда Он, жил, он, говорит, он, не он, он, он и работает в Роспотребнадзоре и занимается в Еще на какие-то Вопросы? Ну, Алексей Игорьевич, правильно сказал, что при этом, в общем-то, согласиться на закон, на какую-то основу права, на данный момент, на данный момент, сделать выбор в в членов политической, точнее, при кандидатах политической партии, имеющих право назначать. Я полагаю, что решение, которое мы обсуждали достаточно много на рабочей группе, проект решения, который завернул, он... <i mean> Данной рабочий группе, мы обсуждали в том числе и правовые телоги, полагают, что мы должны поставить информацию предложения. Но предлагаю проголосовать против и поддержать данный проект решения. Чуть-чуть. Какого каком году зашли? Предлагаем. <соединяющие> — Он ему ответы комиссии 29 он Он, он, говорит, он не уходит без комиссии? — а, да, да. он, он, он, он не остается и членом ТИКа, и хочет параллельно пластиковым области членов. — не возражал что согласен, он такого не заявлял, а вот, еще Я хотела бы выразить, что в комиссии ну, да. все кандидатуры были приглашены воском, воском. Да, То есть это команда все ну, ну, да. да. Значит, про стыд, да? за да. Кто за кандидатуру Прокопенко? Прошу голосовать, кто за. Кто против? Раздержавшихся. Теперь ставим на голосование. Кто за проект постановления? Кто за проект постановления? Единогласно. Решение принято. Переходим к второму вопросу. Так, а предложение состава комиссии на на образования и документа. Янка. пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы принимали предложение в каждом апреля по 8 Янка. К нам поступило 6 пакетов документов, из них 2 по такой же аналогии, как и только что было доложено по Баркопенко, на кандидатуру Швейцар Паула Генча. Один пакет документов от партии Русском был также передан в, в муниципальный совет для рассмотрения, на чем имеется ответ на получение. И эта же кандидатура была предложена респийской федерализации. Четыре кандидатуры, на которые также, на также были представлены документы это члены ЕКМО, действующего созыва, либо лица, которые имеют опыт работы и обладают высшим речным образованием. Значит, да, да, действительно, коллеги присутствовали, да, но в связи с тем, что данные четыре кандидатуры, ну, а, они составляют как раз ту квоту, которую мы бы хотели предложить, поэтому, а, так как у коллег не было вопросов, на собеседование мы их, э, не приглашали, а в отношении кандидата Роговича Роговича, на момент, когда начало заседание работы Роговича группы, он, к сожалению, не присутствовал. Поэтому информация о том, что он, его заслуждают, не было. Он еще присутствовал. Пожалуйста, пожалуйста, Значит, поэтому рабочая группа также сформулировала позицию по поводу назначения кандидатуры от партии Роста, о чем кандидатуре Роговича Роговича и проголосовала. За предложение предложить муниципального советуровского муниципального образования, название члены избирательной комиссии выборского муниципального образования муниципального округа Пульянко, Волкова Универну Георгиевну, 58 -го года рождения, образование высшее, повишникова Татьяна Андреевна, 58-го года рождения, образование выше юридическое, Середина с александров Аликсаковым, 2-го года образование выше юридическое, Чекризева Татьяна Николаевна, 7 года рождения, образование среднее -го профессиональное, три созыва, секретарь избирательной комиссии муниципального организации. Прошу Я также предлагал, как уже на третий сказала, от своего имени Комиссии Комендарного Шрица Павла Зубинича, также предложены политической факцией в обыске муниципального совета. И все-таки полагаю, что позиции выраженной центральной избирательной комиссии, тоже заслуживает своего внимания, действительно, внимания в данном случае не существует. Но хотелось бы напомнить, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия, как и другие избирательные комиссии, одной из своих пунктов, и мы, в том числе соблюдение избирательных прав граждан, и не только граждан, но и избирательных людей. В данном случае это право в случае мини я благодарю будет не соблюдено, и мы не оставляем самое право обжаловать. Совет, открою, ответ по Еще, пожалуйста, должны вопрос. как то на позицию избирательной комиссии, она на какие это позиция, не... ну, я такой, ну, ну, вру, комиссию, но я что-то не вижу. Я вас слушаю, вы все время с да. есть правовая я пустын, позиция центральная команда. Уточнил, что прямую норму закона, но это что нет. Нет, это не Вы говорите о правовой позиции да. Центральной избирательной комиссии. Да. Каким актом она выражена? Правовая позиция, Дмитрий Валерьевич, выражается не актом. Зачем? Скажите чем центральный французский, это полный реальный закон. Коллеги, давайте мы не будем спорить. Я просто спросил, не было здесь не было в не было в видеозаправления. Алексей Викторович ссылается на несуществующую позицию центральной. французского. Закон пишет председателя Цвета Павчика. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Сталина Просто... а, ну, Мусанова, кандидатуру... ну, кто, кто за кандидатуру Павла Евгеньевича? Пожалуйста. Павла Евгеньевича. Кто за кандидатуру Павла Евгеньевича? Кто против? Но я выслушу. Значит, Акмитрий, теперь голосуют за проект постановления. За данный проект постановления прошу голосовать. 5 апреля наше предложение. 11 апреля в рабочей группе мы рассмотрели кандидатуру Микравшина Владимира которую предлагаем рекомендовать для назначения на должность председателя ИКМОНовского округа. Лариса Владимировна была председателем ИКМОНовского округа, ИКМОНовского округа, и является одним из старейших работников нашей избирательной системы, поэтому предлагаем поддержать. Назначена она в состав, что, по предложению потребуется. Пожалуйста, все за данный проект постановления, прошу высокие тоже видимые вас приняты. <реклама> Коллеги, спасибо за этот проект еще.